надо быть на высоте, что более Всегда любила меня. Со мной случилось воплощение, будто это воплощение, фотки, походняк, жесты, смех, сила общения, Я даже не махал рукой себе на прощание, Надеюсь, Господь даст мне силы держать обещание, Перед тем, кто спит в утробе матери, еще не родившись, Он уже стал таким влиятельным, теперь настроена. Устроенных жить в унисон И от того, что это не сон, не весом Вот, день и вода, время песок Бывает, что пульсирует весок кулаги в Ну но, как говорят Каждому небу свой кусок Так что, когда я ем и тщательно жую Спокойно пью сок Там за окном, где шум шин Проезжаешь мимо машин Кто-то спешите, кто-то уже шуршит Город, мы переполнены кувшин не, не, до памяти надо быть на высоте, что болят Всегда любила меня, мне нет опадтей Надо быть на высоте, что болят Всегда любила меня а? Давай, давай Да?